всем привет меня зовут Майя дороган я основатель нескольких брендов одежды и бизнес-блогер в instagram мы отсняли уже очень много видеоуроков, живых вебинаров промо в студии видеодеск и я хочу высказать большое большую признательность и большое спасибо ребятам которые здесь работают за профессионализм за приятную атмосферу за отзывчивость всегда приятно приходить проводить здесь свои видеоуроки, занятия думаю что вернемся еще еще не раз рекомендуем своим друзьям, коллегам. Спасибо.